Итак, друзья мы заходим все на тот же мой сайт n заходим в раздел ну если вы уже первое видео смотрели то вы знаете что нам нужно калькулятор базы вести свою дату рождения и я надеюсь что вы помните свой день рождения то есть у нас есть столб года месяца дня и часа рождения нам важен столб дня и вот этот верхний знак запомните если не запомнили запишите его как выглядит иероглиф. и я вам покажу вот такую таблицу полезных божеств вам сейчас тоже нужно будет записать что мы будем искать дальше мы будем искать день земная ветвь которого не невестный ствол а земная ветвь которого будет являться вашим полезным божеством и мы с вами можем потом я вам покажу как на калькуляторе его найти что вы видите это дни в левой колонке это элементы элемент дня рождения То есть если вы янское дерево что вам будет удобно здесь во всем есть китайская логика прекрасная проверенная тысячами лет. Ну, так, немножечко пробегусь. То есть, для вас будет полезен ген. Ген ⁇ это топор, это большое, сильное железо, которое рубит дерево. Но после того, как его срубит, оно становится полезным. Сразу оно всем нужно. Оно не просто где-то растет в лесу, оно становится нужное в использовании. Если ген перевести на понятие земных ветвей, то это будет День обезьяны. То есть, День обезьяны для вас полезный. Ну, естественно, большая почва, янская почва, тоже, в которой, на которой растет дерево, оно полезно для дерева. Это значит, какие мы дни ищем, мы либо собаки, либо дракона. Ну, считается, что для рожденных в холодный сезон еще будет хороший дин, иньский огонь, это лошадь. Что значит в, в холодный сезон? Китайский холодный сезон. Значит, ну, здесь нужно посмотреть месяц. Месяц рождения, земную ветвь. И сейчас слушайте внимательно, если вы родились э, в осень или зиму по китайскому календарю, то есть у вас здесь нарисовано и написано обезьяна, петух, собака, свинья, крыса или бык, то вы именно в месяц, земная ветвь в месяц, то вы родились в холодный сезон. Если у вас здесь стоит а, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь или коза, вы родились в теплый сезон. Итак, для рожденных в холодный сезон, де, именно только для дерева янского, а, день лошади тоже будет полезный. Для иньского дерева, Инское дерево – это цветок, это лиана. Для него будет хороший день с бином. Бин – это солнце. Хороший солнечный день – отлично. Если переводить на понятие земных ветвей, это змея. Хорошо, конечно, цветочку, когда идет дождик, квей. Если переводить на земные ветви, это крыса. Хороша почва, иньская, мягкая, влажная. Лучше день быка. И хорошо, конечно, братское плечо, которое может лиане дать подставку, она будет у нас расти высоко и хорошо. Это э, это день тигра, янское дерево, день тигра. Для солнца, для Бин, если вы родились в Бин, янский огонь. Хорошо дни, когда солнце видно и оно ярко отражается от какой-то поверхности. Например, от большой морской глади. Да? Это день большой воды, янской, рен-воды. Это день свиньи. Или от поверхности металла очень ярко светит солнце. Это день ген или день обезьяны. Людям, которые родились в день иньского огня, для них будет очень благоприятно, ну, во-первых, дрова, <laughs> то есть тигр, янское дерево, самый хороший день. Но металл тоже плавится под огнем, поэтому, более того, это денежные дни для огня, и любой металл, любой день металла, хоть петух, хоть обезьяна, будут удачными для динов для янской земли фу, здесь будет удачные дни янского дерева тигра или янской воды э, это у нас свинья или также э, дни металла либо петух либо обезьяна для инской земли благоприятно ну чтобы она была плодородна что солнце конечно благоприятно солнечный день то есть э, змея благоприятно чтобы взрыхлили эту землю это петух благоприятно чтобы м, дождик ее полил это квей крыса а, ну для рожденных летом очень-очень иногда то есть если большая засуха так сказать в карте то может конечно быть свинья но это очень осторожно потому что земля мягкая а в свинье очень много воды она ее может залить для людей которые рождены в, в день гена янского металла сильный, да, сильный, э, очень металл, сильный такой топор, э, хорошо день, когда он может рубить деревья и быть полезным, то есть день тигра или в день лошади, это день огня, который считается, что с помощью огня можно топор э, плавить, точить, то есть делать более крепким, закаляется, так скажем, металл. Э, дальше у нас синь кто родился в день инского металла для вас будет благоприятно либо почва в которой собственно говоря, этот металл находит эм, инская почва день быка либо э, день свиньи либо день кролика для янской воды Рен благоприятно когда тепло <laughs> когда есть солнце э, в день змеи или день петуха, это такой фильтр для воды, хоть для иньской, хоть для янской, фильтр очень хороший, петух. Ну и для иньской воды, для аквеев благоприятно, когда есть большой брак, большая вода, есть где брать силы. Это свинья, либо в тепло лошадь, либо когда есть фильтр, это петух. Итак, я надеюсь, вы записались Если не записали, вы можете пересмотреть это видео. Записать для себя благоприятные дни, день с полезным божеством для вашего элемента личности. Как его найти? Ну, все так же мы с вами заходим. Сейчас, мы с вами заходим в расчеты, в китайский календарь. Например, вы вот Дин, да? Вот вы Дин, и сегодня и вам нужно найти в какой-то ближайший благоприятный день. Вы можете просто методом просто смотреть. Значит, там. Дальше у нас лошадь будет. Мы ищем, например, с вами, нам нужен с вами тигр, да? самый такой хороший день. Мы знаем, что нам нужен будет тигр. Хотя, в принципе, конечно, вот то, что я пролистываю там теплые дни, они всегда хороши хотя бы тем что не дают корень. но мы сейчас с вами в данный момент не уходим в астрологию мы просто смотрим полезные божества и вот таким там методом тыка мы пытаемся найти э, тигра вот например мы нашли тигра все то есть мы будем знать что 20 там 4 например марта я хочу запланировать какое-то важное дело и я себе буду выбирать день своего Благородного. Ой, не благородного, благородного мы в прошлый раз искали одес своего полезного Бога. Про благородного тоже не зря сказала, потому что мы можем поставить в час мы можем поставить какого-то своего благородного. Как найти нужный нам час? Калькулятор солнечных двух часовок Можете взять благородного, а можете усилить, например, еще и своим полезным божеством. Ну, например, я бы захотела. Час тигра. Живу я в Москве, ввожу я свой регион Москва, вот, и я смотрю, что час тигра в 3.30.30, а у меня встречи запланированы. Ну, а, понятно, что мы в час ночью, конечно, никаких не будем назначать дел. Ну, а вот, например, если мы с вами возьмем, если мы с вами возьмем какой-нибудь другой час, там, допустим, для Дина, да, был у нас с вами Дин, и для Дина мы с вами возьмем, давайте час петуха возьмем. Час петуха. Легких денег для Дина. Час петуха у нас с вами будет с 17.30. Вот, то есть вот можно составить, например, такую, будет какой у нас там был день. Так. 22 -ое. и Ой. 24 шли да? и час петуха вот вот например такая получается дата здесь конечно могут знатоки базы начинать высчитывать столкновение через столб наказание и так далее друзья